Как вы учились? Где учились? Со мной в школе учился реставратор всей Руси, Савва воемщиков Кроме того, у нас в школе учился Лужков. Вокруг Москвы стоят очень мощные радиолокационные станции. Колония 210 завезли просто потому, что это инициатор для простейших атомных бомб. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Техногон, и я, Владимир Тюняев. У нас в гостях Игорь Николаевич Острецов. И к нам присоединяется Андрей Януаревич Вешнев, наш соратник, который будет с нами комментировать нашу беседу по телефону. Я знаком с вашей работой, с вашими, с направлением вашей мысли. Мне крайне интересным кажется фундаментальный вывод, который не рождается на пустом месте, а не всегда стоит глубокое исследование. Вы сформулировали, что ключевой проблемой или ключевым вызовом современности является базовое противоречие базовое либо 147 тысяч элиты уничтожит семь с половиной миллиардов населения либо семь с половиной миллиардов уничтожить 147 тысяч элиты к такому выводу вы не могли прийти не совершив каких-то фундаментальных исследований крайне мне интересно было бы чтобы вы осветили вопрос, связанный с философией ненасильственного развития, которую вы позиционируете как социальная наука. Как она зародилась? Из, какого, из какой искры зародилась логика и последовательность ваших рассуждений? Проблема мирового энергетического дефицита была создана теневым мировым правительством, то есть вот финансовой верхушкой мира, еще в 70 годы. Дело заключается в том, что численность населения растет, энергетические ресурсы на Земле ограничены, и было понято в 70-е годы, был сформирован специально так называемый римский клуб, который осознал, что где-то в начале 21 века мир столкнется с этой проблемой. И они сформулировали, назвали эту проблему, Проблемой золотого миллиарда. В Штатах, например, даже стоит стелла, на которой нарисованы цифры 500 миллионов. Они вообще считали, что на Земле должно остаться не более 500 миллионов человек, чтобы жить в нормальных условиях при тех ценах на энергоносители, которые к этому времени будут, потому что их становится меньше, добыча дороже и так далее. И так далее. А все остальные должны быть уничтожены. Найдены пути такого уничтожения. Ну, и эта проблема как раз являлась центральной, одной из центральных моей книги. Для меня не бывает хорошего или плохого. Я человек, который в момент написания книги понял очень простое обстоятельство, что человек не должен гнать от себя тяну. Этот мир создан не им. И поэтому самой преступной социальной организацией в истории человечества являются современные демократии, которые дают право высказывать свое мнение другим. Я всем говорю, зачем мне твое мнение, когда у меня даже своего нет. Человек должен жить Интересно. по законам Создателя. То есть, например, физические законы мы уже все знаем. И если автомобиль идет на скорость 100 километров, Никто из него у него прыгивает, поскольку он знает, чем это закончится. Социальные законы, видите ли, каждый молотит языком, что ему Значит, черт на вдушку душу кто, положит. Да, да. И считает это за истину. У нас состоялось, например, на Псковском озере одно совещание, там были ведущие политологи, экономисты, масса людей, это один мой. Знакомый там организовал. И он, открыв это совещание, сказал очень просто. Вы все помолчите, а пусть первый скажет, что Игорь. Я, я сказал очень простую вещь. Давайте договоримся о следующем. Будем делать социальную науку, чтобы не просто каждый молотил, что языком ему в голову придет. Второй вопрос. Поймем, как ее делать. И когда мы это поймем, мы сядем за стол. Сделаем социальную науку и больше обсуждать и спорить этот вопрос не будем, а будем жить строго по науке Создателя. Все на меня вытаращили глаза, после стали говорить каждый, и опять же каждый про свое. И кончилось, как обычно. То есть, в данном случае науку о социальном устройстве не разработали? Она уже у меня была написана. Потому что, как я сказал, все 90-е годы я это дело продумывал, как это должно быть. В тот период Евангелие разносили по больнице. Мне дали. Раньше я его, естественно, не читал. Я был технарь чистой воды. И когда я открыл Евангелие, я просто был потрясен потому что там все было написано. В основе мира лежит три начало, начала, и поэтому фундаментальные аксиомой мира является аксиома во имя Отца, Сына и Святого Духа. Из этой аксиомы можно построить всю социальную науку и как человеку жить на протяжении всей его истории. А здесь возникает вопрос. Главный в этой парадигме триединства а, а что первично? Дух или материя в данной концепции? В основе мира лежат индивидуальные объекты. Это главное достижение 20 века. Было феномен индивидуального объекта. Это просто математический символ. И больше ничего, который имеет определенные характеристики и описывается определенными физическими законами, а конкретно законами квантовой механики. Основной вопрос сегодня для меня, каким образом из математического символа возникает материя, и что это такое? Это есть следующая задача человечества, которая может быть решена только в том случае, если к ее решению будет привлечен огромный массив человеческого интеллекта. Существует такая книга «Инженер», написанная Юницким. В той книге он ставит вопрос, схожий с вашим. Он задает вопрос, почему в этом мире все произведенное вокруг нас делают инженеры, а заправляют этим банкиры, юристы. И, наверное, в этом форма несправедливости. Вы это сформулировали, как элита, управляя всем остальным сообществом, действует исходя из своих субъективных интересов. Почему предопределено, что в человечестве будет сменен этот тип социального устройства? Почему предопределено, что элита будет сметена? Элита будет сметена в силу того, что время ее эффективности закончилось. То есть действительно, когда был технологический этап развития мира, и мы постоянно находили новые материальные формы, которые улучшали нашу жизнь, люди стремились к лучшей жизни. Например, вместо того, чтобы на лошадях есть, пересесть на паровоз и так далее. И люди стремились. И надо было сосредотачивать богатство в отдельных руках. Например, за счет того, что Англия эксплуатировала полмира, в ней появились Ньютон и Фарадей, и поэтому это было рентабельно. На современном этапе развития, когда технологические все вещи мы познали в этом мире, и ничего нового не будет, создателям специально предусмотрен режим, такой для того, чтобы увеличить массив интеллекта ищущего, он должен быть увеличен не за счет традиционного рождения и эксплуатации низших слоев, а за счет ликвидации элиты, и, за, и за этот счет, в результате будет увеличиваться массив думающих, потому что все люди должны быть обеспечены. На современном этапе мы переживаем вот именно этап ликвидации элиты. В первую очередь будет ликвидирована элитарность государств. То есть те, которые государства, которые потребляют, граждане, которые потребляют гораздо больше. Игорь Николаевич, скажите, в этом свете то, что произошло на Медне, в Штатах, в доме, в котором редко появляется Дерипаска, публично на весь мир проводится обыск, чего искать, если он там редко появляется? Но какой резонанс? Это не является элементом этого самого срезания элиты странными механизмами? Ну, может быть, в войне всех против всех? Или такой... В Войне, которая называется «Крысиная война». Ну, крысы пожирают друг друга. Хотя Дерипаска относится к высшим слоям в, в России. Он принадлежит к семье Эльцинов. И, в общем-то, не прикасаем здесь, на этой территории. Он как мальчиш-плохиш передал четыре гидроэлектростанции, мощнейшие заводы по производству алюминия, без единого доллара американцам. И после этого они опять делают на него наезд. Это и есть признаки или символы, что элиту срезают еще больше элита. И каким-то образом этот процесс вами прогнозируемый, вытекаемый из социальной науки, будет на наших глазах происходить. Процесс Зерибаска воспринимаю таким образом, поскольку... На нашу страну оказывается давление с двух сторон, с запада и с востока. Давление с востока связано с тем, чтобы вот ликвидировать элитарность запада, поскольку основное противоречие, сегодня как я в МГИМО, раз меня пригласили, я там говорили всякие глупости. Я в конце концов, когда до меня очередь дошла, я сказал: "Ну, все это сущая ерунда. Основное противоречие в мире заключается в том, что американец потребляют 16 тонн условного топлива. 20. Уточню в вашем интервью один из немецких авторов уточил 20. Вот и это я как раз. Вот Вы сказали. Я скажу, <говорит> да. да. да. А китаец одно, а да. напротив меня сидел отошёп от по науке немец, и он, значит. Говорит, не 16, а 20. Я говорю, спасибо, ваша мысль мне понятна. Он говорит, ну а какой же вы видите выход? Я говорю, такой же, как и вы. Ликвидация социально-экономического социально устройства Соединенных Штатов. Вся профессора МГИМО до потолка подпрыгнула, и меня больше туда ни разу не приглашали. Пустили. Поэтому... Другого выхода нет. Нужно ликвидировать начальников и хозяев. Вот на этом мы наш текущий разговор с вами подведем. Уважаемые друзья, с вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. У нас в гостях был Игорь Николаевич Острецов и Андрей Вешнев. И до следующих встреч. До свидания.